Друзья, привет! С вами компания Руфер. Сегодня для вас подготовил небольшой видеообзор, посвященный такой теме, как саморезы, саморезы для крепления фиброцементных панелей дековер. Откуда родилась вообще эта идея данного ролика? Сами столкнулись на объекте с проблемой, а чем собственно закрепить дековер? Привыкли работать с кедралом, кедрал ушел с российского рынка вместе со своими же саморезами. Вот. Занялись подбором Чем лучше закрепить Покажу вам наглядно Вот у меня небольшой фрагмент Материала ДКР Для наглядности Кедрал ну, Цвет схож Фактура ну, примерно схожа Небольшое отличие Чем собственно отличаются материалы Кедрал Это вот честная десятка Дековер, честная восьмерка 10 мм, 8 мм Но, несмотря на это, кедрал более мягкий А дековер более плотный материал, более жесткий Соответственно, те саморезы, которые мы применяли для монтажа кедрала Уже для монтажа дековера, они непригодны Сейчас я вам продемонстрирую Первый саморез, который будем тестировать у нас саморез для цементно-минеральных плит. Вот от такого производителя. Стоимость достаточно бюджетная. 600 рублей за 250 саморезов. Проверим. Все. Я думаю, на этом саморезе эксперимент надо заканчивать Во-первых, это небезопасно А если он отлетит у вас в палец? Это травма Убираем данные саморезы в сторону Также попробовали саморезы от компании КНАУФ для аквапанелей справился со своей задачей он безопасен но очень плохо он утопился у нас и образовались вот такие вот у нас сколы конечно можно это закрасить но шляпка очень большая для наружного крепления для открытого крепления выглядит не очень а если все-таки для скрытого крепления в зоне перехлёста сайдинга, то, в принципе, саморез этот вполне пригоден. Сейчас попробую закрутить саморез. Вот такой вот интересный, в комплекте идет бита. Использовали мы эти саморезы для крепления кедрала. Вот хочу сказать, от НАУ саморезов, у них даже потай получился гораздо лучше, чем у этих саморезов, которые мы ранее применяли для монтажа кедрала. Потая нет, от слова здесь совсем, его просто нет, он отсутствует. И использовать даже для перехлеста материал плотно не налегает друг на друга. Мы видели, как он вкручивался. Сейчас поменяю биту. И попробуем еще один саморез. Бита под него нужна Torx т 10 Саморез от компании. Rus Connect для массивной доски. Закрутился. Прекрасно. Закрутим еще один. Практически у него потай Шляпка очень маленькая, смотрится очень аккуратно Как небольшая клепочка Если закрасить, ну, будет вообще смотреться очень замечательно В общем, друзья, эксперимент закончился тем Что вот эти саморезы подходят для данного материала Фиброцементного сайдинга на ковер Шляпка небольшая Предварительно просверливать отверстия не нужно. А так изначально данный саморез был разработан для массивной доски. Вот такой вот у нас обзор. Будем теперь применять вот такие вот саморезы от компании RusConnect. Всем пока, до скорых встреч!